Всем привет! Меня зовут Вика, и это видео вы долго ждали и просили меня, и вот я снимаю для вас продолжение. И как вы догадались по названию, сегодня мы будем повторять фото блогеров. Ну а перед началом видео обязательно подпишись на мой канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видео. Также поставь палец вверх под этим видео и давайте наберем 66 пальцев вверх. Я уверена, что мы справимся. Также не забывай подписываться на мои социальные сети, такие как два инстаграма профильные и лайв инстаграм. Также Twitter, Facebook вконтакте. Добавляйтесь, друзья, пишите мне, с удовольствием с вами пообщаюсь. И давайте скорее начинать. Итак, первая фотография это фотография Саши Кэт. Мы нашли приблизительную локацию, тут все более-менее фиолетово, более-менее фиолетово, Ха. у меня есть такие же очки, я сделала такую же прическу, я вся в черном, вы это увидите на фото, а вы и так увидите, рюкзака желтого у меня, к сожалению, нету, но будет коричневый, я попробую, может быть, в фотошопе сделать его желтым, но это не точно, и давайте попробуем что-нибудь сделать. Фотография Саши Чистовой и она получилась не совсем так, как я этого хотела, но в принципе, по-моему, похоже. Я легким движением руки из этой черной футболки сделала топ. Черные джинсы у меня были, карусель тоже. Правда, мешает немного забор, но я думаю, это не столь важно. И, по получилось неплохо. Так, мы сейчас находимся на стоянке, О, я повторила образ Насти Свен, Свен, Сван, не, не важно, у меня черная кожаная куртка, непонятный коктейль, зеленая трубочка, заправленная левое ухо, и мне кажется, получилось очень похоже, так что давайте посмотрим, как это было, а еще мне туда